В последнее время меня часто посещают самые разные мысли, и случается это обычно в контакте с природой. Что такое жизнь вообще? Почему, прожив уже основную часть своей жизни, все сложилось так, не иначе? Сколько было случаев в моей жизни, которые могли бы привести меня в совершенно другой мир, ну, наверное, хуже, чем это. Здесь я возвращаюсь как бы в свое детство. Ведь там, где я родился, это совсем недалеко отсюда. Там прошло мое детство, где я учился в школе. Все было приблизительно так же. Такой же сад, такая же золотая осень. И чудесная погода, которая в октябре... Уже бывает редкостью. Но сегодня мне повезло. Канун день рождения. Мне часто везет с такой погодой. Только вот лужицы уже покрывались тогда тонким льдом. А сейчас еще продолжается бабье лет. Так что же все-таки повлияло на то, что находясь здесь, сейчас, в этой благодатной точке мироздания, я успокаиваюсь, расслабляюсь, наедине со своими мыслями. Что повлияло? Наверное, прежде всего, моя неугасимая любовь к музыке. Любовь страстная, если хотите жадность до всякой музыки, включая самые различные жанры и стили, от классики и джаза до современ. Совершенно очевидно для меня, что я всегда шел только своим путем. Всегда был верен собственному вкусу, и, как следствие, мне приходилось часто работать в разных местах. Но всегда я оставался самим собой, играл свою музыку, сочинял свои песни. Скажу честно, не такой уж я известный в музыкальных кругах. Так ведь и в природе то же самое – Сейчас деревья, посмотрите, покрыты золотой листвой. Но скоро эти листья опадут, деревья будут стоять голыми. А и деревья-то ведь в общем все бывают разные. Вот, например, вот посмотрите, яблони дают урожай по-разному. Одни сорта плодовитые, а другие нет. Поэтому естественное спасение... Это заниматься своим любимым делом и стремиться к свободе, быть независимым. Да, это так сложно, это так трудно. Конечно, современная жизнь создает множество преград для осуществления таких планов. И тем не менее, основную часть жизни я прошел именно этим путем. Того же желаю и тебе, дорогой зритель, дорогой подписчик. Моего YouTube-канала. Сколько будет еще таких золотых осенних дней? Не хочу загадывать. Будем жить, ребят.